Ну вот мужики мосты. Вот как снять барабаны, да, которые вот закишие сбивать? Нет, это я привез. Они уже сбиваны Один я а, снял. Ну вот сейчас второй. Это очень легко. Просто нужно нагреть вот это место не все и остудить водой резко. И барабан снимается. Ну все зависит от колодок, конечно, как они там а, прижаты. Но ну, вот это вообще не проблема. Просто нагреть, хоть... Ну, я регрею резаком, просто быстрее. Можно газовой горелкой нагреть. И остудить. ну вот и все. Сейчас покажу. Даже паузу ставить не буду. Он просто так не слазит сейчас. Не слезет. Шнура, притык, не стал разматывать больше. думаю достаточно и водички чуть все барабан сорван не хочется конечно за все Колодок не слазит. тут только нету? это сейчас будем обрезать и точить из него шкив потому что он ну никуда не годится вот как-то так ну вот и все ремешок рама мост барабан шкив шаблончик у меня такой вырезал по шкиву, шкиву с этого с двигателя промерять вот так сказать и все замечательно ремень от вывернул смотреть как говорится посадку и все час делов и шкив готов вот здесь до чугуна, вот темные это чугунина вот это алюминий здесь заточенным этим шлифовальным прорезал о канавки вот стружка ну как всегда напильник, напильниками, два напильника один здесь у меня вот так заточенный наковальня и погнал придавать форму. Стружка офигенная. Вот она. Это такой вот токарный станок. А сейчас даже можно включить ровненько все. Ну, в общем, как полуось сварил, так так она и э, нарезает. Этот, этот миксер тут 600 минут просто, до да, деревях я тут струбцинами схватил сделал такой переходничок раньше у меня зажималась дрель вот в эти тиски а сейчас думаю, что ее там зажимать тиски он, пристегнул и все отстегнул, отодвину вот такие вот дела не знаю, может завтра еще вытащить один шкивок Сейчас что-то не хочется. Барабанов вот 7 штук еще. Такие вот дела. А может не буду. В процессе, короче. Как-то так. Итак, шкив готов. Шлицевая стоит на месте прикручена. Вот так это все дело выглядит. То есть вырезана середина с диска сцепления. Ну, понятное дело, да, вот она. Обрезал. Вот так вот. От э, проставочная шайба, значит. Центровал и вварил. Вот так вот выглядят, мужики, проставочные шайбы. Вот ей богу. Что не вопрос, где стоит, откуда она. Мужики, это вот передняя ступица шестерочная, да. А, стоит барабан вот таким вот образом вот таким. а вот эта шайба находится вот здесь вот она и называется проставочная шайба продается либо в магазинах за сумасшедшие деньги либо на разборках за более-менее адекватную цену так, ладно это вопрос десятый Шлицевая вваривалась в более-менее удобном положении. Для меня ее можно было развернуть и так, и так, и с той стороны, и с этой. И прикручивать можно было и снаружи, и внутри. Ну, выбирался оптимальный вариант. И ставится все это дело будет вот таким вот, мужики, образом на коробку. Чтобы были зазоры везде. Здесь. Будет устанавливаться планка опоры первичного вала. Зазор присутствует, зазор присутствует. Единственное, будет сделана еще э, втулка распорная. Вот кусочек трубы полдюймовый. Он пойдет вот сюда. А здесь чуть большего диаметра, вон она лежит, которая будет поверх лицов. Прижимать, значит, э, э, э, ну, можно уже назвать это шкивом, да? Чтобы исключить вот эту возможность перемещения, э, значит, шкива по шлицам. Вот. Полдюймовая. Ух ты. Полдюймовая трубка будет упираться здесь в подшипник. Ну вот в центр. Она сюда чудесно надевается, Ну а здесь... Соответственно, больший диаметр. Все это проваривается, отрезается и устанавливается. Как-то так. Все, проверяем. Ну, правда, понятное дело, что на, шкивах, э, на шлицах диск играет. Пока еще все это не зажато. Но, тем не менее, можно посмотреть. Я думаю, будет видно как все это дело вварено, как все это дело проточено, протачивалось. Еще раз напомню, кто вначале не понял, вручную все это дело, без токарного станка. Сам процесс не показывал, потому что он у меня есть на канале. Идите, берите, смотрите, кому интересно. Так и называется, шкиф из барабана и так далее. Там подобное, там полноценное сцепление. Вот. Человек захотел просто по-простому, вот так. Я сделал. Захочет полноценное сцепление, ну, снимет этот шкив и сделает сюда полноценное сцепление. Вот и все. Никаких проблем. Ладно. На этом, пожалуй, все. Видос, видос можно а, закончить. Кому понравилось, а, оцениваем. С вами был Санек. Скоро увидимся.